Из частых вопросов он как раз следующий. Я уже какое-то долгое время топчусь на одном месте и не расту. Что мне делать? Как мне вот этот порочный круг разорвать? И на одной из таких встреч присутствовал мой партнер, я проводил мой партнер Рустам Душаев. Это человек, который зарабатывает порядка 10 тысяч долларов в месяц в сетевом маркетинге. То есть он знает, как этот бизнес строить. И ему такой вопрос задали. Как быстро расти по карьере? И он говорит, смотрите, все дело в правильном дыхании. Партнер смотрит, говорит, как, о чем речь, в смысле, в правильном дыхании, какая связь вообще с бизнесом. Он говорит, ну смотрите, я вам сейчас покажу. Представьте, что в нашем бизнесе можно делать вдох и выдох. Вдох – это обучение, освоение новых навыков, техник, ну то есть всякие новые способности вы приобретаете. А выдох – это действие. И для того, чтобы бизнес рос нормально, и вообще его функционировали нормально, нужно делать и вдох, и выдох. То есть… Поучились, подействовали. А многие партнеры, они строят свой бизнес э, в таком режиме. Они делают так, вдох такой. И, в общем, выдоха практически не происходит. Либо наоборот, делаем, делаем, делаем, то есть выдыхаем, выдыхаем, выдыхаем так. И энергии не хватает уже, все, ты выдохся, да? То есть нужно сделать вдох, вдох перезарядиться, чему-то новому научиться. И на самом деле, когда партнер подходит, и спрашивают, слушай, а вот что, -то, почему у меня бизнес не растет так быстро, как мне вот этот вот, этот плато, это разорвать и выйти на новый уровень? Ты начинаешь с ним общаться, говорит, слушай, сколько ты книжек прочитал за последний месяц, допустим, да? Сколько тренингов прошел? Чему ты научился новому? Ну, почти ничему. Хорошо, а сколько ты встреч провел? Сколько ты звонков сделал, предложений? Ну, мало там, ноль. Так, вдруг, так ты не дышишь вообще? Как, какие, вообще, какие результаты ты ждешь в бизнесе, если ты не делаешь ни вдохов, ни выдохов? То есть э, пациент скорее мертв, чем жив. Ты начни хотя бы делать вдох и выдох, прочитай книжку, сделай звонок, э, посмотри видеоролик и сделай еще пять звонков. А, и вот в этом случае действительно будет быстро закрываться квалификации, если вы будете правильно дышать. Хотите, чтобы квалификации закрывались быстрее? Дышите чаще. То есть больше вдохов, больше выдохов и делайте это быстрее. Вот такой вот простой секрет быстрого роста в бизнесе. Дышите чаще, дышите.